Часто многие хотят от мира получить что-либо. Это отличное желание. Более того, мир всегда готов нам что-то дать. Однако, для того, чтобы получать, нужно иметь так называемый баланс. Брать-давать. Жесты правильные. Брать это я беру себе, а давать это я отдаю миру. Поэтому я предлагаю небольшое упражнение, которое нормализует этот баланс. Итак, мы ставим перед собой руки и смотрим, какая рука теплее или горячее, какая рука тяжелее или легче. И проверяем этот момент. В норме вот эта рука, это правая рука, с вашей стороны, возможно, она другой. Итак, правая рука теплее. Мы с правой стороны берем. Это то, что нам дают, То, что нам дается. А с левой стороны рука должна быть более прохладной. Такое ощущение, что здесь какой-то вот светлый круг или что-то такое, то есть, которое дает чуть-чуть холода. Этой рукой мы отдаем. И не потому, что то есть, тепло и холод, это не связано с тем, что мы берем хорошее, отдаем плохое или еще что-то. Нет. Просто когда возьмите ладошку, да, вы нагрели чуть-чуть, а потом убрали, и это холодно. То есть просто здесь пустота получается. Таким образом, иногда у людей бывает с точностью наоборот. Допустим, левая рука теплее, правая холоднее. И тогда получается пустота, когда нам дают. То есть мы не умеем принимать. А вот почему. То же самое по тяжести. Правая рука чуть тяжелее должна быть, левая чуть легче. Потому что мы отдали, а здесь потому что мы взяли. То есть здесь что-то есть. Помните, вот у царственных особ, да, скипетр с державой. Так вот, если вы проверили и у вас все хорошо, я вас поздравляю. Это очень здорово. А если вы проверили и что-то не то, то тогда мы делаем следующее. А, та рука, которая теплее, сейчас, если у вас это левая рука, значит это левая, если это правая, значит это правая. А, та, которая теплее, мы здесь ставим красный шарик, а, та, которая холоднее, мы ставим синий шарик. А, соответственно, у нас получается, если все нарушено, синий шарик на правой руке, а красный шарик на левой руке. И начинаем потихоньку перемешивать эти две энергии, теплая и холодная. И потом в итоге мы ускоряемся и, как я это называю, печенки пирожки. Я буду чуть-чуть медленно делать, чтобы было понятно, какие жесты мы делаем. И вот быстро-быстро делаем, потом соединяем все вместе. И снова проверяем ощущения. Если у нас опять здесь ощущения какие-то не такие, то есть у нас должно быть с правой стороны теплее, а с левой стороны холоднее, мы можем пропустить энергию через одну руку через другую руку и снова посмотреть, либо опять проделать упражнение с плечом пирожки. Вот. Обычно одного раза достаточно, чтобы нормализовать баланс, брать-давать. И таким образом у нас появляется способность что-либо принимать из мира и, соответственно, давать миру то, что миру нужно, а не всего себя, как многие говорят. На самом деле весь «я» Миру не нужен. Миру нужно то хорошее, что я могу дать миру. Это то, что я умею. Поэтому э, проверьте, насколько ваш баланс работает, и дайте миру то хорошее, что вы можете дать. Спасибо большое. Хорошей жизни и успехов.